Мем там короче дед пьет до него подходит внук говорит дит а чо ты такой мылый дед пьяный такой голый пытается что то сказать не может пьяный он говорит начинает матерится, что то пьяном говорит а он хоть голый был не знаю без майки деды всякие я блек не там вспомнил. Бел, хеликоптер, хеликоптер, блин. Я сейчас смысл. А ч я за мужик. Ч я за мужика играю? Где мой крюгер нормально? Ч мы два одинаковых чувака? Что это такое? Без пилотника кончилось топливо. Беги! Беги! Беги! показал цели для авиаудара. Запрос принят, работает. Уехай! Ужий! Они за а а мной, их... а <свист> со мной их женутся! Сто! Никто Бегу! Просто враги есть справа, видишь? Бежать назад, бригай! Oh, я летаю! Тренировка окончена! Что происходит? Я летаю! Я ка... о о о А! 800! Что это такое? ⁇ твою мать! 800 было пинга, я был в куче человек! Ты кто? б твою, налево, что происходит? Что за... бляха бахи твою Они взорвали дебилы! Западёт. Эм... Как... ты, приехали. а а вот это хорошо. Вот это хорошо! О. Хорошо. Да ладно, победу. Не знаю, как забудет этого Вот это маневр. Перевидал, какой я маневр сделал? Воу. Воу. Воу, смотри, сейчас маневр будет. Воу, вот это маневр. Параллель, ой, геликоптер! <offices> <Brilliant. small nostalgia> Он залез ко мне, что, что мне делать? Вот скотина, тварь ублюдок. Он залез мне на самолет и в голову мне стрелял. Боже мой. Зачем? Запокойся. <свес> Боже мой. <свес> Боже мой <свес> Тарас, Тарас ушёл отсюда. О, здорово, Тарас. <свес> здорово. <свес> Боже oh, мой. Аэрикоптер, аэрикоптер. Пока они как-то. он не? Что? О, что? Ни хрена се! О, куда я попал? Ага. А, а? А где звук? Что, что, бля, происходит? Ну ты за... Хеликоптер. Ты Ха... страшно? Что произ... Ёп твою <свят> налево. Куда я полетел? Что? <свят> <свят> Камера забаговалась. <свят> что с камерой? Как камеру починить? <свят> что? Что? <свят> Ш... Ёп Боже! Frequency. Мой! Помогите! Спасите! Сейчас свои ]原先. самолеты заберут гады! Что У меня торчит какая-то лапа! Спаси меня! Ты видишь что-то? Что это такое? Я охереваю! Быстро! Быстро! Быстро! Да я сел, это быстро, быстро. Ты Сколько так и будешь сидеть? Самолетов? Я очень <свист> рез. Ой, это. Забери <свист> меня! Зона! Зона! А кто-то мы бегаем, Садись на машину, я не могу развернуться! Тарас упадет нафиг! Это не так просто! А Блин, а тут три купники! держись! Пах. Держись, Тарас, ты сейчас ты... будет плохо! Как ты вообще держишься? Что за хрень? Где физика, Просто понимаешь, управление. это же мой детство, а то ничего. Та раз упал. Да, ну как не дравом много. Что? Что это было? Вот такох хит. Как я вообще не подорвался? Так взлетай ты! Тихо. Трас. Трас. Ты не мог сказать, что ты тоже летишь. Тихо. Мне было Боих. плохо. Блин. <с breathing> Опс, не получилось. Если мы разобьем, если я вижу, что самолет летит э, не по курсу и мы Ой, врезаемся, и что, а я уже. Ищет вас самолет, а что это за А, да? Бляха! <святый крик> <святый крик> Давай. Попутного ветра. Спасибо, Сейчас просто сходу взлетаю. Просто с места. Я практически с места. Я метр проезжаю и самолет взлетает. Физика, физика ушла в сторонку. Все ж было идеально. Как раз вот так самолеты обычно и садятся в жизни. А это херня какая-то. Не знаю, Мне тоже удобно. А сейчас себя... Тарас, может тебя подобрать? Я смогу приземлиться? Вдоль трассы? Пожешь? Смогу Представление <смех> Спел, блин, <присутиться. смех> Что произошло? Я хотел, я нажимал кнопку, но не видео закончилось, но ты можешь Давай. посмотреть мое прошлое видео по Warzone Pacific. Где-то тут. Давай. Нажимай. Удачи.